Приветствую вас на канале Asmode Play. Мы продолжаем играть в наш ужасник. Evil White. With... Правильно, прочитать по-английски-то, а я английский не знаю. Поэтому вах-вах будет. White, вид. Evil. Evil. White. Неважно. Кто-то явно хочет отправить меня в больницу. Так. Я прямо таки пролетел оттуда. В глубинах. Давай. Не хватало еще, чтобы она здесь встала. Так. <звы> Ушла. А здесь у нас что? Даже к этой двери привело изначально. Опа, еще что-то. Дневник Себастьяна кастеланоса Кос... Март 2005 год. Плохая новость у меня, новый напарник. Хорошая, Майя рассказала да. И даже плохая новость, не катастрофа. Джозеф, отличный это и мы с ним прекрасно ладим. Римсон Сити, нужны такие полицейские, как он. И работать вместе с ним честь для меня но иногда мне кажется что мы плывем на лодке с огромной пробойных днище на каждое раскрытое нами преступление приходится десяток новых только департамент защищает граждан от уголовников но у меня такое чувство что последних больше Опа. понятненько Ага, этого у меня максимум вспышки. Ну, давай посмотрим. Пока подожди, перед тем, как идти, я так думаю... Так, сюда не войдет. Здесь точно ничего нету? так в раковине Тут должно быть по идее по игре включить тьма наверное я почему-то их пока не нашел ладно Отвини. может мне и надо сюда важное место как же Так, я отключился, посреди комнаты. Нет. Ладно, моя камера. Вы работает. давно к нам не заходили? Так, что, такая местные жители надеются на лучше. По словам полиции, отсутствие новых улик, свидетельство о том что серийный убийца затаился или уехал. Опа, пришла. Давай, пойдем, дробовичок прокачаем. Что мне там на него надо-то много вроде 15 тысяч какую-то там помню, деталь надо было. А Так, скорострельность. 16 тысяч, да, емкость магазина. Хотя бы так. Космических попаданий. Сколько тоже 4000 внешний да. Внешний патрон в обои не помешает никогда. Вот так. Извини, дорогуша, мне пора. У меня награда есть. Ну так. Их так, я не буду с вами церемониться. Опа. Поджечь тогда. Вот, Поимей без тебя что-нибудь хорошее. Блин. Еще с таким пинком дверь открывал. Ладно. Идем напротив. Так, что мы тут видим? Матрац. Матрац. Кровавый. Так, мы его не можем поджечь, нет? Нет. Вот. И правильно идут-то. Ничего. Под подушкой ничего. Так, ну-ка, давай, где-то... О, ну-ну. Видели? Я спалил его. Тихо. Блин. Да уйдите нахуй. на да. что еще один нет так не должно быть два слишком много так не будешь шприцы? Вы ну, мне... Жизнь не Ой, я чувствую, прям мне надо будет сесть туда. Подождите. они не, не ломается ничего. Еще разок, так. или я потом здесь окажусь в этой комнате? Так ладно здесь кто-то есть? Подсказка может какая-то. Ключ. Давай. Выходим. Похоже, мне нужно спуститься. Да. То ли пыль там, то ли что. Есть что-то? Нет ничего. Здесь. А то крыса была бы. Давай. Что-то смотрю, это опа. Они да туда бьешь Ничего нет никаких карт. А, наберем бутылку, где у меня Где-то видел. Не берет. Так, а здесь у нас что? Простой гор... а, зажигательный. Вот такой, наверное, простой. Куда нам идти? А то закрыто. Не види. Да, не видишь. Да, е-мо ⁇ ё. Давай, давай, давай, давай, давай. давай. Да. Хм, заперто. Нужна ключ карточка. Давай. Так. А, где-то? На! Вот так вот. Так. Блин, зажигаем, зажигаем. Окей, нечего, меня подпускал. На! Нет. Так, нужна ключ-карточка. Жижу собираем Ай-яй-яй-яй-яй. Где-то здесь все обитал. Давайте. Ни хрена нету, да, медикаментов в больнице. Как в жизни. Хрен тебе или медикамент? О! Уже хорошо. Перезарядим, блин, один патрон всего. На. На. Вот так. Уже лучше. Блин. Да. Вот эту падушу я бы и не выискивал. Да. Это не до хрена ли вас развелось-то? Ладно патрон взял, блин, но опять в минус ушел с ними. Ничего не разломается. -а. Кукол. Много кукол что-то в этой в больнице. Детей столько не было, сколько кукол. дробовичок вот они медикамента больничная эта ключ карта принадлежит работнику больницы кажется на ней кровь владельца ага его-то я жить не могу владельца что здесь я ничего не могу на столе сделать ладно пойдем Ху! чувствую что не так просто да обратно я пойду даешь твою мать-ка Еще разок? Да. Ты еще исчезать думаешь? Твари, я на тебя столько патронов перевел. Выхлоп-то хоть от тебя есть? Ага, два раза. Так, а мне тоже 4000 она собирала, по крайней мере, можно уже это прокачать немножко. Что у ну, там, убойность от так. Здесь кто? Что, прям таки никого. это за подарочек такой? здесь у нас вот нет показалось так, немножко хаоса в больницу Это тот, которого трогать нельзя, кстати, аначе мы сразу умрем. Рейни, Рейни, какая важная драться, это нету, да? Он нас куда-то видео. Блин, такой мрачный немножечко эпизодец эти этой больнице бегать. Резко не открываешь, да? Немножко ролика. Контрольная точка. Так, мы бегаем. Ага, стоять, стоять. Что-то такое. Конечно будешь. Конечно будешь. Это что-то тут оперируют, что-то делают. интересно девки пляшут так и вот собственно сама формула этого вируса мне вот сюда надо я так понимаю Сердце что-то вырывают Опа! Красиво Понятно я что то накосячил да сделал не так как должно быть Посмотрите, смотрите какой-то цветок какой-то смерти глаз не знаю что должно было быть -то, я так и не понимаю конечно как бы я не накосячил так Теперь в другую сторону зайдем я как-то мне, не какую-то мини историю рассказывать слушающие сознания подопытного симптомы острая боль в стволе мозга у точки введения затем по мере расширения капилляров постепенно усиливающееся кровотечение со временем деградация эго порождает сильные суицидальные тенденции Подопытные забывают, кто они. Становятся податливыми, словно глина, и их можно превратить в мое подобие. Но не в меня. Что-то не дает мне полностью удержаться внутри. У тебя что там? Хочешь себя бессмертным сделать? Свою душу разделить, как в Гарри Поттере нахрен? Или мозг свой к другому пересадить? Или сознание? Я вот за что думаю. <свист> Давай еще раз шипами. Что не ткни, всегда эффект будет один и тот же. сюда если бы рисунок в рисунках бы я больше что нибудь разбирался бы да. вот давай-ка посмотрим записка из подземного комплекса он лжет и при том собственному сыну своей плоти и крови это возмутительно ушла в лучший мир что за лицемер, что за тупой святоша? Я знаю правду, я знаю его лучше, чем он сам. Он снова пытается меня наказать. Ему всегда не нравилось, что мы так близки ему. Кажется, что он сможет использовать это против меня. Да за кого он меня принимает? Лаура жива. Короче, хотят, что-то так понимать, что-то типа ну, Франкенштейн. Должен быть создан быть. какой-то механизм, который черепушку разрезает, что-то мозг достает это что за боль такая особенно вот это заметьте это пипец ну-ка вот такой надо значок нажать вот он на ерунда какая-то или наоборот его не надо было нажимать так ну короче я всех этих троих приговорил как я понимаю давай я жювера, да сделали вот и дверь появилась а так и должно быть По я маньячину. Кстати, в игру играл, это, по-моему, самая первая игра у меня была. Там искал маньяка. Маньяком оказался. Очень интересный персонаж. Это, по-моему, самая первая игра у меня. В записи. Плейлист. Ага, я видел тебя. открываешь что там никого нету. Или кто-то есть. Джозеф. Это цел. мешок там внутри еще был в ванне. Не знаю, кто я, но явно не цел. Ты меня сюда принес. Ага, два раза. А вот это то, о чем говорилось в дневнике. Боже, да? что случилось? Голова словно... Словно... Ты это слышишь? Нам нужно уходить. Походу дело. Ити можешь, а будет таскать буду да, я. Жозеф. Да. не надо его увезти. Я ранен, на помощь! на меня списывается с Пойдем. Надо выбираться, да поживее. Пошли. Опа. Так, шум, например, звук вибрации двери может привлечь внимание врагов. Опа. Подожди. Нифига. Так, понятненько. Ой, мне придется, так я чувствую, от многих отбиваться здесь. Понятно. На! Ой. А. Сжигаю. Это непотребство. По-моему, у нас, не дай бог, за спиной не стал. все Так, это мы сюда потом пойдем. спокойно, спокойно потихонечку усмирим сию мадам. Порик у нее можно взять. Блин. Мы должны свалить отсюда. Это я и так понимаю. Ага, притворялся, смотрите-ка. на людей бросается? А, ладно. На. Спички так, блин, съезж распудрю на вас. не хочу хоть цены дали бы. Ну ладно, по крайней мере. Если вы со спины не нападете, это уже плюсом не будет. Максимум. Так, что у меня есть? И самое главное чего у меня нету. Снимаем потихонечку. Стойте, вот сюда повернись, вот берешь. <Слыш> да. Последняя спичка. Ладно. Посмотрим. Ну, по крайней мере... Ага. Ну-ка. Где-то. Давайте олечись. они не будем жалеть то, что мы потратили спички на те трупы, которые могли встать. А это, к сожалению, что-то слишком много будет. Так, здесь у нас чего? Ничего сюда вниз Вот тут пока никого слава богу Э, что-то за фильм сам начинает сам. хитро зачем ее вообще заминировали? А пройти да мы тут сможем отойди попробую обезвредить давай пробуй ух ты, ух ты, ух ты. давай что опять Хрена, что это, это за звук? Какой-то будто электронный. Вот превращается потихонечку насильственно. что ты лучше видел стал? А, нет, смотрите-ка, немножко назад. Перемотался, помолодел, школе Понять не могу. Джозеф, после случая с Коннелли, я подумал... Я не знаю, что на меня нашло. Я плохо себя чувствовал, но... Но? Что но? Слушай, давай сначала выберемся. Здесь творится какая-то чертовщина. Да... Сейчас а вот ты жди. Нападет он на меня сзади или не нападет он. Отдай стой. Выше и выше. И выше. всего по максимуму, да? Кроме спичек. Давай побыстрее. Так. Это у нас какая? Вот такая. Живая или что? Вроде как Кидма! Вытащите меня отсюда! Погоди! Это еще одна ловушка. Смотри, и все к ней идут. Более сложная. Даже не знаю как тебя спасать джозеф ты в порядке да все нормально думаю тебе лучше спуститься держись я сейчас да они идут я сам с ними не справлюсь Давай быстрее Да Подождите Сколько тут этих тварей Да Так Подожди Аптечка есть? У меня-то есть, а у тебя есть аптечка? Какая шустрая баба. Сойдет. Берегись, у них динамит. Стоять. все так дергаться? Ты сам вроде неплохо справился там. Блять. Опять? пять. Где? Так, я должен что-то здесь сделать. Себастьян, они над нами. Так. В укрытие. Они вооружены. Давай, давай, давай, давай. Вот так есть так И держись давай пока нормально идем берегись у них динамит Да. Ой, ой, ой, ой, ой. Это уже все? Да, сейчас. ага Кажется, это еще не все. Но я уверен, что это не все. Еще пруд. Не герой твой. Отходи. Ой, ой, ой! ой. Есть! Подбили! Вот так! Да! Стойте. Да! Блин, хрен, победишь. Берегись, у них динамит. Да. Ой, ой, ой, ой, ой. А ты беги. Идма нужна помощь. Привет. Черт. А. Могло быть и хуже. Тебе стоит на это взглянуть. Давай взглянем. Они вот так надо тяхнуть. Не могу открыть. Думаю, где-то здесь должна быть панель управления. У нас мало времени. Куда идут эти кабели? Я схожу. Говори, что делать. Опа. Давай-давай-давай. Да. Давай побыстрее. туда я должен идти. Давай, давай, давай. Туда. Думаю, где-то здесь должна быть панель управления. Вот она. Посмотри на панель управления. Там такие же циферблаты, верно? Да, ага. верно. Верхний и нижний. Выстави верхний на 22, а нижний на 5. Так. Верхний 22 набор. на верхнем и 5 на нижнем 22 на верхнем и 5 на нижнем все Ты в порядке? Конечно Ага! Ага! Ага! Ага! Ага! теперь давайте посмотрим здесь но мы имеем Твой, она мне нужна нет ага ладно вот зах заходим берем никого не боимся я уверен, что тогда здесь тоже находится. И часть карты может здесь находиться. Это где тут искать, нахуй? У нас все эти зомби кидались. Неизвестно, ладно. Не будем особо из этого переживать. Так. Ага. Так. Я так понимаю, у меня вниз дорога назначена. Тогда подождите. До начала полностью уж вылечимся что то пошло. Взяли. Держитесь, я иду. Так это мы тут сожгли, да? Успели все-таки сжечь. Ну, идите ты быстрее. Взял. Шокер, да, у меня была какая-то такая. Ладно. Предположим. Блин, что-то не успел взять или успел что-то взять. Куда они делись? Идем на огонек. Как мотылек Летим на огонек. Так учится, что это все механизировано. Все это. зомбятина вот это вся. Поди, вот в эту свадьку. Вот. Подожди. Вот этот, вот вот этот, может быть, что-нибудь и даст, Это поинтереснее было. Не факт. полезность Опа, взял. Так, ладно. О гранаты там не помогли по крайней мере с толстиком, то очень хорошо. Пусть даже позади них и взорвалось. Джозеф! Не спеши, Джозеф. Пала ли кто там стреляет. Это будет как Винни-Пух. Идут ли... словно по на свист. А если идут, то зачем? Так и тут тоже. Кидмар, ты здесь? Опа. Да опа. Да а Я не понял. Подобрать. Нет, не хочу это плавать по этой жизни. Ушел и ушел. И почему ты в крови-то? У что-то кровь. Видите, грязная ржавая вода может быть. Это какой банальный стереотип. Волговны побитые, неизвестный. Людей мучили, смотрите, руки-то прибиты у них. Так что... Опа, один хрен сюда. Держитесь, дорога сюда легла. допустим, вместе их сгорели как-нибудь. подожди что -ка. Целые? Все в порядке. Пара синяков Все хорошо. Давай, да, да, давай, давай. На. Горите, горите, твари. Проводят, зад... как я его лечу за счет чего? За счет своих лекарств ли? жирно ли ему будет? Если бы не ты. Если бы не я, вот именно. Что ты туда хочешь попасть, а нет ничего. Похоже, дверь заперта с другой стороны. Себастин, может поднимем эту штуку, а Кидман пролезет и откроет с другой стороны? Поможешь нам. Ладно. Да. Ползи, давай. Сейчас я там сожрут по-быстрому. Ну, идем. Идем. Вот у тебя ключ? почему то так не могла перейти? Бежишь, просто идешь, ага. Я так рад, что вы живы. Странно. Почему не поймали тебя? Они убили сразу. Может, он решил, что я не опасна? Он. Опа! Сейчас он ее душить будет, давай. Нет, тогда куда. Опять эта дверь. Все, в руках этих заляпала. еще один так, приглашение на свадьбу детектив себастьян кастеланас и детектив майера хэнсон счастливы пригласить вас на торжество по случаю их свадьбы в субботу 17 сентября 2005 года в полдень отель варанда кримсон сити давай пойдем Да, да, да прокачаться, дробовичок. Себастьян, вы что-то забыли? Я? Да нет, я пришел прокачаться. Вот так. Так. Оружие, дробовичок. Умножитель урона. Так, 16 тысяч у меня остается еще... Умножитель урона. Время перезарядки не суть важно. Вот это мне критическое попадание надо будет. Тут у нас что? Патроны для дробовика. Запас патронов для пистолета, болты для огонь и так. Опа. Ну и все. Так, гранаты. Все понятно. Все ясненько, все понятненько. Так вот, новая ячейка. Все. И я пошел. Опять та же дверь. Вон он мне-то предвещает эту дверь. Опа, мадам. Приди загоришься? Мадам, ну что вы, господи. О, патроны. Благодарствую. Я уже задумывался, где мне патроны-то искать. пройти смотрите манекен. прекрасно прекрасно я вам скажу еще одна такая ловушка есть иначе бы я как ее обезвреживал. Бы. там кто-то кто-то кто ага. вас еще можно будет здесь бежать и поджечь Слоб, а, Да Даже, Огня, смотрю, боишься. Это вот эта многорукая штука была. Это что такое? Так, ладно, я даже в этом разбираться не хочу. Так, вот она убежала. Хорошо, что я спички оставил. Закрылось все. А, казанская мушата, насяна ага. -мо мое. Что-то вот так. такое еще блин я вниз я хочу отправить Good boy. Сойдет. Ты сомневаешься, конечно, что это мне поможет. Куда ты пошел? ее загасил Ха -ха. блин вот тебе и босс 80-го уровня целых сколько? 8 тысяч не подобрал примерно так это все должно было выглядеть а ага. Есть. Так я понимаю, они здесь не оживут, потому что босс другой был. остался на вас ее тратить не буду папа приятный бонус спасибо здесь спасибоньки А -а -а. Домой. Домой! Домой! В анамнезе пациента задержка в развитии, проблемы в общении. Отмечены признаки синестезии. Наследственность предполагает восприимчивость к внешним стимулам и адаптируемость к паттернам. Неужели это тебя я искал столько лет? А ты нашелся прямо у меня под носом. Невероятно. Ошибки быть не может. Он. Совместим. То есть чем он совместим? Ты что, себя хочешь переселить? Другого человека? Ой, ой, ой. Что за черт? У вас. Первый есть, второй уже. Вот так вот. Сколько? Один большой мозг пытался несколько минимальных. Никогда не мог я увижу целую картину происходящего. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайк, оставляйте ваши комментарии. Да. Ну, тем не менее, смотрите, этого босса, вот этого шестирукого, я загасил. Многорукую. Пока.